Всем здравствуйте! Мы на медиа сцене форума «Открытые возможности» работаем в прямом эфире. Меня зовут Сергей Арчаков. И у меня в гостях сейчас очень интересный человек. Это Наталья Золотых, генеральный директор компании «Патентных поверенных» Транс-технология, вице-президент общероссийской общественной организации мало и среднего предпринимательства «Опора России». Наталья, здравствуйте! Спасибо большое! Здравствуйте! Здравствуйте! вы знаете, вот в свое время была знаменитая книга Богатый папа, бедный папа, написал ее Роберт Киаса. И он там рассказывал, что его богатый, успешный значит, отец учил его. Прежде чем ты начнешь что-либо предпринимать, удостовериться, что ты сможешь это запатентовать и что это будет твоё. И никому ты это потом не сможешь у ну, тебя никто не сможет это отнять. И вот сейчас возникает вопрос: копировать? или изобретать свое, Ведь в мире миллиарды, наверное, патентов выданы. <свят> Стоит ли в этом а, огромнейшем океане пытаться изобретать что-то свое? Как вы считаете? Конечно, конечно, изобретать и изобретать свое. То есть мы видим, что каждый год количество патентов неуклонно растет. И вот интересно, ведь посмотрите, вот э, то э, рассказ, о котором, с которым мы начали нашу беседу, он ведь как раз очень правильно показывает смысл патентной системы. Когда-то патент назывался не патент, а привилегия. Собственно говоря, это была привилегия государства, которое давалось за то, что ты потратил время, силы, деньги и создал что-то новое. Но ведь посмотрите, как важно. Ты не просто создал новое и вот на определенный период времени тебе дают вот эту привилегию, монополию. Но говорят о том, что ты обязательно это решение должен опубликовать, сделать общедоступным достоянием. И вот в этом, знаете, смысл патентной системы. Во-первых, развивать, доводить до всех вот эту информацию, чтобы ты посмотрел и понял. Это уже сделано. Угу. Нет смысла тратить времени, силы и деньги. Кто-то изобрел. Но и чтобы ты знал, если ты потратил деньги на это, то на рынке ты должен иметь преимущество и запрещать другим это использовать, потому что ты первый. И в принципе вот сама система, ведь понимаете, мы же не говорим о, о чем-то... Абсолютно кардинально новым. Есть так называемые пионерские изобретения, когда нет ни аналога, ни прототипа. Ну, таких совсем немного. То есть в основном это какие-то усовершенствования. Но есть и прорывы. Поэтому нельзя копировать. Если мы копируем, это уже прошлый век. То есть, понимаете, это, это все. Это ведь, когда мы говорим о технологиях, все-таки это. Хотя, может, мы не обязательно о технологиях говорим. Мы... Да, потому что относиться К... ко всему. Конечно. Абсолютно. Да. абсолютно. А ведь это, конечно, могут быть и костюмы, и ткани, но это все равно что-то новое. И, как правило, только внутренним рынком сложно ограничиться. И обычно настоящая прибыль. Там, где рынок для тебя mm -hmm. открыт, и он не ограничивается только даже таким значимым рынком, как Российская Федерация. Поэтому я уверена, что патентовать обязательно нужно для того, чтобы давать новые знания и для того, чтобы стимулировать к созданию чего-то нового. Просто я, например, знаю, что э, когда ты изучишь, и э, мы проводим, например, патентный поиск, и э, человек вдруг понимает, сколько уже создано, сколько сделано, и это действительно не ограничивает его возможности, а дает ему стимулы, мотивации к созданию чего-то нового. Потому что он говорит, а я вот здесь. Угу. Это может быть все что угодно, это может быть и новое применение, и новое направление, но это может быть все, что угодно. И вот действительно, я уверена, что если мы будем с вами все это хранить в качестве ноу-хау, нет, я не говорю о том, что ноу-хау не должно быть. Ну так вот, глобально, то все равно мы этого не спрячем. И более того, знаете, я вижу определенное лукавство со стороны э, очень крупных, развитых, промышленных компаний, ну, там, которые говорят, слушайте, да не надо нам патентовать. Срок морального старения очень коротко, мы, мы, мы и не патентуем. Ну, понимаете, здесь есть большая разница. У нас нет такого производства. Эти компании, они знают, что их изобретение, порой даже дизайн настолько уникальное, что его можно повторить только на том оборудовании, которое есть у нас. Я хотел бы узнать, вас, вас процитировать вам. Вы сказали, что в Италии, например, на порядок больше патентов, чем в России. Это а, абсо... Да, в Китае абсолютно верно. Нет, в Абсолют... И в Италии значительно больше. Слушайте, понятно. Это зависит от менталитета людей, что они придумали новый эскиз, нового лекала, костюма, новую обувь, новую шпильку, mm -hmm. плеер, и сразу будут патентовать. Так? Сергей, ну вы абсолютно правы. Это не только ментальность, это востребованность рынка. Mm -hmm. Они понимают, что они не изобретают, чтобы изобретать а изобретают, чтобы превратить это в новые товары, в новые да. продукты и выпустить их да. на рынок. Да. Естественно, потому что, ну, какой смысл разрабатывать там уникальный дизайн, когда ты его никак не защищаешь, и завтра все начинают копировать, пока ты тратишь время на исследования, другие налаживают производство. Нет, Нет конечно, они видят себя на рынке, и в этом наша трагедия. У нас разрыв, между наукой и промышленностью. У нас ученые, ну вот если посмотреть, у нас очень много, знаете, физических лиц, потентообладателей. Ну, хорошо это или плохо? Я не могу сказать, что плохо. Но не могу сказать и хорошо. Почему? Потому что, как правило, эти результаты не вводятся в гражданский обрат. не коммерциализируются. Ну, то есть они... Положено. Абсолютно. Да. Они, например, сделаны для диссертации. Ну вот, то есть тебе... Ты защищаешь диссертацию. Хорошо, когда у тебя есть патент. Это подтверждает мировую новизну, уровень и так далее. Кто-то использует, подает вот эти на себя служебные изобретения. Mm -hmm. Это другая история. Это значит, что я работодатель, вы создали что-то новое, mm -hmm. работая у вас. Работа у меня mm -hmm. за мои деньги, сидя на моем, сидя на моем стуле, mm -hmm. пользуюсь оборудованием mm -hmm. и так далее. Вы ставите меня в известность. Я должна в течение трех месяцев принять решение. Хочу это патентовать на себя? И я отдам это а, а, если, да, а если я в течение трех месяцев это решение не принял, то вы можете получить патент на себя. Да. А вот здесь начинается проблема. А знаете, проблема какая? Я же придумал это, работая на вас, получая а, эту зарплату. А вы же тоже придумали не с нуля. Mm -hmm. Вы придумали, исходя из какого-то бэкграунда. Это то, что создано кафедрой, коллективом. Вот это нам, это вам. А дальше у бизнеса, знаете, и нет никакого желания использовать, mm -hmm. потому что они говорят, ну, вы договоритесь, я не могу использовать ваше, потому что я должен использовать и все это то, у нас, так, или это у нас, а, скажем, посвященной... знаете, нет, все-таки там действительно, конечно, есть фундаментальная наука, она да ради науки, она ради цитирования, публикаций. Ну, есть и прикладная, угу. сильная прикладная наука. А вот у нас этой сильной прикладной науки, ту, результаты которых мы видим в своей обыденной жизни, нет. И получается, что пользы вот от этой прорывной практической пользы мы не видим. Отсюда и ментальность. Но зачем мне тратить деньги? Время. Время. И патентовать, а потом мне еще скажут, да это вообще новизной не обладает. Ну, слушайте, ну, ну комфорт. Угу. Я потратил в научно-исследовательском институте, в образовательной организации деньги государства, а потом мне говорят, да не новое ну, это все. Все уже было известно. Да. Поэтому лучше этого не делать. Лучше подготовил отчет, положил, подготовил положил. Поэтому здесь, конечно, И нужна трансформация, вообще. реформирование. Конечно, нужны иначе То все. То есть нужны результаты. Человек придумал, оно появилось, оно работает, да. оно продается. Да, угу. да, именно, да, именно так. Скажите, пожалуйста, Наталья, я придумал нечто, я запатентовал это, получил документы. Мне где это опубликовать? Скажем, законы публикуются в российской газете, опубликовано Все. Начал, начал действовать. Сережа, а здесь вообще очень легко. Потому что это уже система во всех странах мира. Как вы только получаете решение о выдаче патентов. Аф об этом а не знает. Нет, нет, тут же идет публикация. И есть официальные базы, официальные реестры во всех странах мира. А Все сразу публикуется. Даже, если вы только а подаете. В официальном реестре Роспатента. И во всех официальных реестрах, патент, наверное, в Великобритании, США, это как бы огромные такие базы данных. Слушайте, скажите, я хочу, например, придумать свою собственную авторскую программу. Я должен смотреть патент на название Но, По а, в Китае, в в Понимаете, патент на, на название, в общем-то, нет. Обычно название, это как бы как пункт формул. Название нет. Но само техническое решение, конечно, просто... Да, может быть, это уже запатентовано в России. Или что-то сходное. Не такое, но позволяет владельцу предъявить вам претензии. Поэтому вот в плане, так у нас называемый термин, патентная чистота. Да. Технологии – это одна сфера. А вот огромный пласт, мне кажется, совершенно недораскрытый, недооцененный это интеллектуальное право авторское. И оно, мне кажется, мне кажется, нарушается на каждом шагу, или недоиспользовано, или там есть какие-то передергивания. Вот, например, я совершенно точно знаю, один человек, богатый миллионер, значит, из России, запатентовал классную, крутую систему саморазвития, дал ей название. Не буду сейчас ничего рекламировать. Вот, там есть определенные упражнения, как и что делать, и ты становишься лучше из себя с сегодняшнего, становишься на новый уровень и так далее. И вот я беру книгу э, «Монах, который продал свой Феррари», угу. читаю, просто до названия этих упражнений, которые там мастер из Тибета делятся со своим другом, художественная книга, как в этом случае вот это все происходит, а он собирается сейчас эту систему патентовать. За рубежом. А, ну, понимаете, на самом деле, как я уже сказала, есть критерии новизна. И, собственно говоря, если уже было что-то опубликовано, то новизны у него не будет. Ну, конечно же, необходимо добиваться защиты своих прав. Конечно, это непросто. Но я уверена, что такие вещи, они не должны быть безнаказны. И Я его не осуждаю. Они... Я просто говорю, что идеи, они же... Вот нам одновременно могут прийти вот с идея, вот с оператором. Ну, Одна и та же. Ну, вы знаете, вот на самом деле, конечно, создаются и новые организации, которые позволяют депонировать свои произведения для того, чтобы в том случае, если возникнет какой-то конфликт, посмотреть, а кто был первым, Кто первый создал? Каким образом все это выглядит? И вот вы видите проблему с одной стороны – а я вижу, может быть, ее с другой стороны, потому что я участвую во многих судебных процессах. Я вижу, что есть, ну, во-первых, просто уже компании, такие, которые подают значительное количество исков, исков да? вот, и это становится их хлебом. И не просто хлебом, а с икрой и, и, и, и, и, и с дорогими машинами. Потому что, понимаете, вот опубликовали фотографию. Все. Это наша фотография. Не спросили, не узнали. Как бы в это, с одной стороны, это правильно. С другой стороны, я вижу, что здесь есть и недобросовенность, и злоупотребление не прав. Просто ты, не, не, не вам принадлежала эта фотография вообще плохо, что не спросили, Плохо, что сделала. Плохо, что у нас нет внутренней культуры, как вы правильно говорите, вот в этой области, вот, Но я вижу, как многие предприниматели говорят, слушайте, да, ну в конце концов, mm -hmm. ну он вот привязался там, это нарушать. Да, да у нас же да, да. все общее, ну что вы? А, а вы знаете, какие я проблемы? Я возьму тебя ненадолго, да возьми, ну и потом как-нибудь. А да. знаете, какие проблемы? Похоже. Вот предъявляется такой иск, он понимает, ой, что-то говорят там фразы, ссылки, законы что делать? Ну, хорошо, административное правонарушение, а сколько? Ну, 50 тысяч. Да, Господи, ну, 50 тысяч. Чего я пойду к адвокату, к патентному поверенному, да я больше заплачу этому патентному поверенному суды. Зачем мне за свои права бороться? Потом он пробегает и говорит, у меня гражданско-правовое иск на 5 миллионов. Это как? А я говорю, это нормально. Потому что вы же признали, что факт нарушения был. Хотя его не было, я даже не увидела, что вы нарушили. Но вы под этим подписались. Вы это не оспаривали. Вы сказали, хорошо, угу. 50 тысяч, не проблема, заплачу. А потом гражданско правовой из 5 миллионов. Угу. И вот, понимаете, с одной стороны, я вижу, что чем больше вот таких вот споров, а они сейчас вот ну, такой, знаете, повсеместный угу. характер, это учат предпринимателей. Ну, это такое суровое обучение, жесткое, но обучение. Ну, вот, вот, вот. В полевых условиях, да. Да, то есть они начинают понимать, я должен сделать. А почему я не запатентал, почему я не защитил? Ну, ну вот, к сожалению, это дается через вот такие вот, к сожалению, mm -hmm. такие сложные. Я хочу, знаете, на, на, на немножечко вернуться, я понимаю, что время очень да. ценно. А, и у вас, и у аудитории... А... Вот еще, скажем, лет 8-10 назад все смотрели торренты, скачивали чужое mm -hmm. кино, чужую музыку, чужие программы. И потом, и мы все к этому нормально mm -hmm. отраслились, да. хотя, ну, да. ну да. что тут такое. Вот. Ну, люди старались, ну, собрались там тысяча человек, сняли mm -hmm. художественный фильм, mm -hmm. там, «Аватар», да. ну, потратили миллионы, миллионы, там, mm -hmm. долларов. Ну, ну, я ж посмотреть mm -hmm. просто. вот. И вот в какой-то момент, года два назад, мне кажется, произошел перелом определенный в сознании у людей, они все меньше стали смотреть эти торренты, потом были приняты да. законы, ограничения, и Роскомнадзор там начал блокировать эти каналы. И сейчас вроде бы начала устаканиваться эта культура mm -hmm. смотрения чужого, использования чужого. А сейчас то, что происходит, к сожалению, mm -hmm. то, что мы даем возможность нашим компаниям брать продукцию чужую mm -hmm. и как бы использовать, потому что спецоперация и другие, как бы, санкционные у нас э, есть действия. Увы, это так. Сейчас нет ли отката в этой культуре потребления э, интеллектуального труда? Вы знаете, вы э, правы, может быть, даже вот сейчас как-то эта волна несколько спала. А помните, еще месяца два тому назад э, Роспатент заваливали заявку вместо идея, mm -hmm. тут же там желтый да фон что, там, да? ромб. Да. Ну, то есть, Полностью пытались как же вот все эти э, товарные повторить. знаки известные повторить. Угу. И почему-то было такое ощущение. Все. Все законы действуют. Прекратили. Мы берем. Но э, как бы действительно это введение в заблуждение. И э, понятно, каждый из нас мы же потребители. Угу. И нам не хочется попадаться и покупать неоригинальную продукцию. Мы, мы, мы этого как бы осознанно не хотим. И поэтому я думаю, что вот такой определенный откат имеет место быть. Но мне кажется, что вот сейчас я вижу все-таки вот этот здравый голос. Нет, мы можем делать свое. Угу. Я сделаю свое, и это будет лучше. Ну, пусть это будет не… Это легко. дело чести, да, такое? Абсолютно, абсолютно, угу. абсолютно. Поэтому, ну, в общем, я полной мере на стороне вот этих людей и мы готовы оказывать им всяческую поддержку. Наталья, а легко ли сейчас запатентовать что-то, идею, товар, решение? В России легко ли это сделать? И нужно ли после этого как-то дополнительные усилия прилагать, чтобы это по всему миру было ну, продублировано? Да. Вы знаете, ну, на самом деле я не могу сказать, что это очень э, просто, потому что есть определенные требования, когда ты этим никогда не занимался, конечно, сложно начинать. Вот. Но я не думаю, чтобы это действительно подготовить патентную заявку. Можно все-таки лучше со специалистом, ну, по крайней мере, он как бы подскажет. И для того, чтобы даже минимизировать затраты в будущем. Заявка подается в патентное ведомство, и с этой даты у тебя возникает приоритет. Неважно, это изобретение, товарный знак. Для того, чтобы получить правовую охрану в других странах, да. Это должна быть подача международной заявки, работа с патентными поверенными, ну или через российских патентных поверенных, с зарубежными патентными поверенными. А при этом, знаете, вот эта система патентная, она очень такая экономически продуманная. Потому что вот сначала подается заявка в России, потом у тебя год на подачу международной заявки, потом у тебя 30 месяцев на перевод национальную фазу, то есть принятие решения о том, где патентовать в зарубежных странах. То есть по мере того, как твой продукт развивается, у тебя появляются понимание рынков, необходимость иметь правовую охрану в тех или иных странах, может, даже деньги. Uh -huh. <laughs> вот. И ты как бы можешь вот не единовременно вот эти вот затраты нести, а вот uh -huh. как-то так. Есть какие-то такие механизмы, например, когда ты сразу заявляешь о том, что я готов предоставить свой патент любому желающему лицу, в этом случае ты вообще не платишь пошлину. И пошлины в патентном ведомстве все-таки в России очень невысокие. И мне кажется... А сколько это стоит? Вы знаете, это зависит от пункта формулы. Но когда мы говорим там несколько тысяч рублей, то есть это вот как бы США. Понятно, что услуги патентных поверенных стоят дороже, но просто это и поиск. И... Но это, это то, что... По моему глубокому убеждению, uh -huh. необходимо. А патентное право на, на музыку работает в России? Авторское. Авторское право на музыку. Да, конечно. конечно, конечно то конечно. есть если мою гениальную песню поют по всем кабакам конечно. в Сочи, то конечно. я конечно. получаю... Конечно, конечно. конечно. Да? Или да, нет? Да, да. Ну, конечно получается. Но ну, опять таки всем нужно заниматься. То есть это... Если вы не занимаетесь интеллектуальной собственностью, обычно говорю, она займется вами. Потому что это нельзя пускать угу. на самотек. Все требует внимания. Ну, и... Наталья, слушайте, я на вас смотрю и я любуюсь вашим вдохновением. Слушайте, скажите мне, пожалуйста, а как вы пришли? Даже не то, что как пришли. Ведь я, любой путь это вот это как бы стрелочки такие, да, человек идет угу. какими-то маневрами, маневрами, маневрами. И раз, и он находится, находится в какой-то финальной точке. и вас спрашивают, как вы достигли такого успеха? Да я шел-шел, шла-шла шел, шел, и вот пришла. Слушайте, как вы, вы себя сразу видели вот в, mm -hmm. сфере, патента, ну, вот в сфере патентов, как вы дошли вот mm -hmm. до, до, Нет, до дорогие, этого уровня, это да? был скорее случай. А, почему? Потому что вообще я окончила мини имени Баумна, оптико-электронная специальность, у меня оптико-электронный факультет. А, вот, и уже ближе к, как бы, к окончанию. Я поняла, что вот генерального конструктора из меня не получится. А вот я хотела быть именно генеральным. И как бы так вот получилось, что я встретилась с людьми, которые занимались патентным правом. Я поняла, что вот мое хорошее базовое техническое образование, если еще будет, соответственно, такая вот юридическая правовая настройка, ну, она обеспечит вот тот должный эффект. А секрет наверное, просто потому что я работаю с удивительными людьми, с изобретателями, с предпринимателями. Это и очень известные фамилии, например, тот же Андрей Каркунов. Ну, и это и те, кто действительно делает прорывы в технологиях. Ну, и я вижу, как много они могут и как много они реализуют. Mm -hmm. Это, конечно, дает энергию, это дает уверенность в том, что мы сможем преодолеть вот те проблемы, которые ну, создались в время. Скажите, а чему вы, может быть, ну, mm -hmm. чему вы научились у людей, которые что-то создают невероятное, что вас вдохновило Есть чему у них научиться вот в сфере мышления, видения вот, какого-то ну, будущего? конечно, вот это невозможное, возможно, невозможно, это не навсегда Но вот только так угу. Поэтому, конечно, и именно так, мне кажется, нужно относиться и к своему делу, но и к своей жизни в целом Я слышал, знаете, цитату одного человека, он выдающийся по-своему он сказал, говорит, нельзя изобрести э, автомобиль Тесла, используя старые запчасти от Жигулей. Абсолютно. Ну говорит, ну, ну никак, вы должны э, взглядом своим, как будто пойти аж за горизонт, сходить туда, вернуться и сказать, я там был, я это увидел у себя вот здесь. Вот. И сейчас мы это сделаем, в это никто не верит, но это получится. Я полностью согласна, потому что, например, некоторые мои коллеги говорят, вот у меня там работают люди только до 35 а другие нет, они, конечно, консультанты. Но ведь в чем дело? Говорит, вот ко мне приходят, говорят, нужно сделать вот это. А я же знаю, что этого нельзя. Я знаю, что мои как бы, коллеги тоже знают, что нельзя. А я даю вот им молодым. Они же не знают, что делать этого сделать нельзя. Ну и они порой видят какие-то другие пути, конечно, они опираются на предшествующий опыт, знания, но должен быть прорыв. Супер, супер. Я очень благодарю вам за классный Спасибо разговор. Большое, да, дорогие депресс. друзья, у нас в гостях в прямом эфире сейчас была Наталья Золотых, генеральный директор компании патентных, поверенных э, транс-технологий, а также она вице-президент общероссийской организации Опора России. Про Опору России мы как-нибудь поговорим в следующий раз. Друзья, спасибо вам большое. счастья, процветания смотрите за горизонт. Спасибо большое.